делать так. Да? Ну, да, чтобы меня было видно. А я-то, что мне надо было колье надеть? Ну да. Вообще, между прочим, сейчас все украшения унисекс. Так что ты я тебе разрешаю надеть любое Тоже будет хорошо. Настя, привет. Привет. Привет. Сегодня у меня в гостях Настя. Настя, как тебе правильно представить? Я не знаю, тут Белочка подняла на днях тему. Как, как обзываться? Белочка знатная. Да, это моя любимица. Поднимать тему. Да, и, и я поняла, что меня бесит слово стилист до ужаса, потому что для меня... Она также испорчена, как слово дизайнер? Мне кажется, хуже. Для меня дизайнер – это особая каста. Какая-то высшая. А стилистов, собак как нерезанных очень много, они все разной уровня. Кстати, я поняла, когда ты сейчас сказал про стилистов, mm -hmm. ой, про дизайнеров ты имеешь в виду вот этих новоявленных дизайнеров, которые. Ну, те, кто фотошоп научился открывать. Mm -hmm. А мне И напрягают. Те, кто называется дизайнером, которые из корейской фурнитуры в разном порядке нанизывают. Это вот одного порядка вещи. Ну, значит, ты меня понял. Поэтому мне очень хочется быть аналитиком. Я прошла курсы. аналитиком ювелирным модным аналитикам. Я пришла курсы по аналитике моды, угу. съездила на стажировку в Париж именно по этому курсу. И меня очень привлекает эта тема. Я иду, кстати, здесь, в Санкт-Петербурге, послезавтра на лекцию, на семинар, которая проводит... Я как раз сверстаю, Дату называй. 28-го. А, ноября я иду в Санкт-Петербурге на семинар от мирового тренд-бюро, как раз по трендам на весну лета года, 2020 года. Угу. И меня очень эта тема привлекает. Я хочу вырасти в хорошего э, аналитика, который могут прогнозировать ювелирные тренды. Отгадывают они тренды на несколько лет вперед. Да. Очень легко, оказывается, все это устроено. Или они um... сами говорят, что делать и все делают. Да, на самом деле ты прав, разочарование было, когда я узнала, что в тренд-бюро, кроме тренд-вотчеров, кул-хантеров, тренд-хантеров есть тренд маркетологи. Слишком не русских слов говоришь, Матершин... для человека, который не знает английский. Матершиных особенно. А, представляешь, у них есть отдельно люди, специально обученные, которые делают потом все, чтобы их прогнозы сбылись, поэтому, сам понимаешь, некоторое разочарование было. Потом было некое такое напряг тоже в какой-то момент, когда я прочитала, Книгу "Черный лебедь" Насим Хале... Сим Талеп. Что? Он как раз про то, что в нашей жизни очень много вещей, которые мы не можем спрогнозировать и предсказать, и скорее всего их гораздо подожди, больше. Подожди, подожди, что ты прочитала? Книга называется "Черный лебедь". Это такой бестселлер про. Всем надо читать то нет, я не думаю, что прям всем. Она про то, как раз про предсказание событий. Насколько вообще возможно предсказать какие бы то ни было события в экономике, в политике, в социальной сфере. А, а он сам бывший финансовый аналитик. И он их там в пух и прах всяко разной. И, и, и я в какой-то момент тоже начала сомневаться, то ли путь я выбрала. Вот, но на самом деле это очень-очень интересная сфера, и я надеюсь, что я когда-нибудь кому-нибудь смогу быть полезной именно в помощи сориентироваться, в какую сторону двигаться при производстве ювелирных украшений. Больше всего меня интересуете не вы, художники, дизайнеры, Игра. а ювелирные производства э, российские, массовые. Mm -hmm. Мне кажется, у них гораздо печальнее все, чем у вас. Да? Угу. Настя, а... А расскажи, вот ты читаешь лекции, для кого ты их читаешь в первую очередь? Ну, э, три группы основных uh -huh. слушателей. Первая – это ювелирные консультанты, которым я помогаю сориентироваться в мире ювелирной моды. Uh -huh. Рассказываем про то, как формируется ювелирная мода, кто на нее влияет, э, за кем нужно следить, что нужно читать, чтобы быть в курсе того, что модно в мире. Вторая моя группа большая – это клиенты ювелирных салонов и магазинов. Для них я читаю лекции, больше по подбору украшений. Как подбирать украшения в зависимости от анатомических особенностей, от возрастных особенностей, от э, подбирать украшения друг к другу, к ситуации, к костюму. Но э, когда я это говорю, люди сильно напрягаются, потому что они думают, что сейчас я их начну учить, а я на самом деле большую часть времени объясняю, что все правила, которые существуют на сегодня, они на самом деле высунуты из пальца, ерундовые, да, и что по большому счету ориентироваться на них на сегодня, ну, по крайней мере, глупо. Вот, Настя, мы подошли к тому вопросу, о котором я хотел, хотел тебя подвести. Значит, мои зрители, те 60 человек, это в основном ювелиры, собственно. А ты, получаешь как связующее звено между ювелирами, художниками и людьми, которые носят ювелирные украшения. И могут ли они как-то связываться с тобой и говорить, что «Настя, посмотри, какие у нас классные украшения, вдруг тебе понравится? Да, конечно. Что, в Инстаграм тебе писать? Да или ватсап. У меня в инстаграме выложен мой номер в свободном доступе и если хочется максимально быстро выйти на связь, то лучше написать по этому номеру WhatsApp. И mm -hmm. тогда вероятность того, что я вечером отвечу высока, если у меня нет вечерних мероприятий. А если у меня вечерние мероприятия, то я отвечу ночером. Ну, Готовьте, Настя. Буду письма тебе. Mm -hmm. Да, я с удовольствием отвечу. На самом деле у меня много ювелирных дизайнеров вашего брата на связи. Ссылочку на Настю на инстаграм я в описании прикреплю к видео. Настя, вот недавно у нас с тобой был разговор На тему того, что за браслету у был надет на руке Почему-то я, ну, как бы знал, что бывает много всяких украшений Но почему-то упустил я из головы именно на ладонные браслеты Расскажи, пожалуйста, может быть, еще какие-нибудь есть? Чего никто не знает, а все носят? Никто не знает, но все носят? Ну, вот это мне, сейчас нравится новая тема серьги колье, это когда а, между двумя серками есть угу. соединительная, ну, это же как да, будто бы ин цепочка. Индийские темы А ты думаешь, и... на ладонный браслет не индийская тема? Я всегда говорила и говорю, что все придумано древними египтянами, инками и прочими ацтеками, а все мы просто лишь повторяем, смотрим, подглядываем и если только не говорить про нанотехнологии про искусственный интеллект, все остальное давным давно придумано можно и искусственный интеллект тоже был когда-то придуман. Кстати, запросто. Нисколько не удивлюсь. И поэтому, когда начинают обсуждать Александра Микеле, Гуччи с его совершенно там сумасшедшими украшениями, была в Москве случайно на выставке фотографии про угу. древних армян. Так там все вот эти э, украшения, которые на голове были у Александра Микеле, они все были у древних армян. Поэтому изучайте матчастье. Ну вот расскажи мне, Евро, теперь ты. Так. Что для художника важнее? Я прекрасно понимаю, что хочется всем творцам и денег, и признания, и при этом, чтобы у них оставалось достаточно много времени для творчества. На мой взгляд, несовместимы дух предпринимательства, жилка предпринимателя и вот этот вот талант, который вам всем дан от Бога, вам, творцам. Mm. Очень длинный вопрос. Да, это, это заход длинный. Вопрос у меня о следующем: насколько ты готов пожертвовать? Чем ты готов пожертвовать? Пожертвовал бы ты каким количеством времени, посвященным творчеству? Только что я тебе сказала, зато у тебя это все продастся и придут какие-то деньги, какая-то слава. Смог бы ты отказаться от каких-то вот этих своих извращенских? украшений, то, что является действительно частью тебя и частью твоего, твоей души, твоего сердца. Я бы тебе сказала, давай сделаем, немножко причешем, но зато продадим. Или ты скажешь, нет, Настя, иди нафиг, ничего, я не буду под вас подстраиваться, потому что для тебя главнее творчество. А вла... э, деньги и признание вторичны. Ну, ответ «Б» вот и это была проверка мне кажется, все настоящие художники они не смогут перешагнуть через себя и сделать и у меня были попытки угу. попытки кончились плохо Вот мне тоже кажется, что это получается лажа какая-то когда человек идет в сторону коммерции но таким образом немного предает себя и это не сработает но вряд ли на этом можно будет хорошо заработать и Потому что верят только настоящему. И признание получают только те, кто действительно ну, настоящие люди. Понимаешь, да, о чем я говорю? Все впереди у вот. нас. Вот сколько впереди это к нашей сегодняшней теме про смерть. Про смерть? Да, потому что, видишь, все художники-то, они, как правило, посмертно начинают хорошо продаваться. Что там, ну, какие у тебя планы? Я много чего сделал, будет, будет, будет что продавать после смерти. Да, кстати, ты молодец. А вот эта веселая тетя Айрис Апфель. Угу. Айрис Апфоль. Она дизайнер текстиля. Она всю жизнь. Текстилем торгует. Ну, сейчас она уже ничем, наверное, ей девяносто семь исполнилось этой осенью. Ну, просто Она королева, королева бижутерии. Она, конечно же, коллекционер. У нее шикарная коллекция бижутерии, угу. и она действительно умеет ее носить. И прославилась она именно этой коллекцией, именно умением носить бижутерию. Она очень крутая. Я прям переживаю, что ей девяносто лет. Ну что, старенького уже. Uh -huh. А так у них с мужем была текстильная фабрика, и они занимались дизайном текстиля всю жизнь. То есть украшение это у нее просто параллельно, увлечение хобби. Итак, Настя, uh -huh. важный вопрос: как же быть художником, которые хотят что-то продать? А, тяжелый случай. <laughs> Я только могу лишь порассуждать на тему, как бы было бы круто, как бы мне бы хотелось, ну, давай чтобы попробуем. как оно все было бы здорово. И я думаю, что к этому уже есть предпосылки все на рынке. Ювелирные магазины классические, которые торгуют классическими ювелирными украшениями… Да, невозможно попасть. Вот ты не прав. Вот, например, недавно, мой опыт, летом в Нижнем Тагиле, один из ведущих крупных самых магазинов в Нижнем Тагиле, делали угу. такую акцию, посвященную к своему дню рождения, юбилею ювелирного салона. Она хозяйка Света Миронова «Привет». Выделяла несколько витрин, куда она приглашала любых дизайнеров, любых мастеров, работающих в любой технике, с любыми материалами, которые делают украшения хоть из чего. И она говорила, приходите, выкладывайте, пожалуйста. Подарила еще всем подарки, организовала некий конкурс, пригласила специалистов, которые потом дали обратную связь. Тебя приглашали? Да. Которые дали обратную связь с дизайнером. Я давала с точки зрения стиля. Был директор крупного ювелирного производства, который делает многим украшения нашим современным э, ювелирным дизайнерам, uh -huh. на чем производстве раз, размещают заказы. Он дал обратную связь со своей точки зрения, с технологической. И мне кажется, это прекрасный опыт. И связано это с тем, что традиционную ювелирку продавать все сложнее и сложнее. И мне деваться некуда будет. И однажды, я думаю, они все будут вот так вот с распростертыми объятиями ждать, когда придут прекрасные художники и принесут что-то необыкновенное, то, что будет сильно отличаться от их ассортимента традиционного. Угу. Второй момент – это стилисты. Стилисты – это та категория, Людей, с которыми я сейчас много работаю, я преподаю в нескольких школах стиля, угу. езжу по стране и на постоянке работаю в некоторых школах стиля. То есть школы, где обучают стилистов. Угу. Эти стилицы, стилисты форми... работают с конечным потребителем, формируют их гардероб. И точно так же, естественно, они подбирают часто аксессуары и украшения. И вот эта вот дружба стилистов с вами, с художниками, с ювелирными, она тоже была бы прекрасным союзом, и таким образом была бы возможностью у женщин, которые, конечно же, не знают о том, что Надо существует. -то тиндер завести, где стилисты и художники не О, будут отличная идея, да. Кстати, крутая идея, было бы здорово. Потому что даже ко мне часто обращаются, стилисты говорят, Настя, куда пойти за украшениями. И обычно я Теряюсь, ну, ну понятно, там если это золото, бриллианты, я быстренько расскажу, в каком городе, куда можно пойти, э, исходя из бюджета и из желаний покупателя. А когда нужно что-то необычное, нетрадиционное, что-то авторское, э, ну я всегда говорю, просто следите за моим инстаграмом, я выкладываю, как правило, то, что меня впечатляет, трогает, и я всегда выкладываю украшения этих художников, дизайнеров. Но ну, это, конечно, такой мизер, mm -hmm. мне бы хотелось, чтобы это было более масштабно, если мы мечтаем, как было бы в идеале. Ну и думаю, что будущее еще все-таки за галереями современного искусства. И Вот недавно, я тебе рассказывала, была в Перми: открыли галерею современного искусства ну, как галерея, не галерея, пространство, где выставляются художники, да, художники современные. Они представляют там еще какие-то объекты, кроме картин современного искусства. И там же представлены украшения серебряные интересные, необычные, угу. которые отличаются от массовки ювелирной традиционной для России. И точно так же там есть у нее несколько украшений, которые представлены, например, прекрасным художником Верой Колесниковой, то есть то, что считается авторским, необычным, и там тоже они выставляются. И я думаю, что со временем вот этих галерей будет больше, угу. и это тоже будет, будет развиваться, эта сфера, вот к теме переходного периода. Люди наелись традиционных украшений. Это раз. Меняются поколения потребителей. Это два. Пусть, пусть типа. мало... Да, да, да. Пусть пусть скорее, скорее бы. А, потому что на самом деле молодежь уже более осознанно относится к выбору и одежды, и украшений. И им хочется, чтобы это был посыл, угу, угу. сообщение миру. Мы знаем, понятно, что с авторскими украшениями о чем-то говорить с миром гораздо легче, чем с помощью украшений из массовки. Так как я на тебя подписан, не слежу за твоим инстаграмом, uh -huh. тут я недавно разглядывал брошку у тебя в инстаграме. Расскажи про эту выставку коротенько. А, это которая в Нижнем Новгороде? Uh -huh. Ну это прекрасный Володин, это коллекционер-человек, который прекрасно разбирается uh -huh. вообще в искусстве, в любом. И uh -huh. он поделился с городом uh -huh. своей коллекцией. Это старинные украшения. Про каждую из них там была целая история, что это откуда взято. Откуда появилась какая и какая история. какая история? самая запомнившаяся. наверное, про этого принца Сиамского, который ну э в двух словах менял э российских жен. На брошки? Нет, у него была брошки. сначала одна жена, потом другая жена. И та брошь, которая э вот этим домом императорским, сиамским, было приобретено рекордное количество украшений Фаберже. То угу. есть они были прямо основным покупателем у петербургских ювелиров, у самых знаменитых и великих. И у них огромная коллекция. И вот одна из этих брошей оказалась в коллекции. Из чего да? Дмитрия Юрьевича. Золото. Но ты знаешь, в старых брошек же очень часто, например, золотая золотой механизм золотая игла а накладная часть серебряная mm -hmm. вот про то надо уточнить посмотреть по-моему она с эмали если я не ошибаюсь да там могли на mm -hmm. на, на и серебро и майклач чтобы да, цвет да, получался да, холодный да, да, да, да, что на жел... О, да у меня тоже есть несколько зеленый и голубый цвета да у меня есть несколько старинных брошек как раз начала двадцатого века там девятьсот год тринадцатый mm -hmm. год и у них у всех золотая игла, серебряное основание и даже с бриллиантами одна. Класс. Wow. Я богачка. Богачка. Друзья, подписывайтесь на нас всех. Ссылки будут в описании. Пока.